Приветствую всех на канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Занимаемся мы отделкой. Э, в данный момент это у нас новостройка. Пригласили на нас на укладку плитки. Вот. С какими проблемами сразу же столкнулись? Э, для нас работали другие мастера. Вот. А, то есть сантехнику разводили не наши сантехники, а какие-то другие. К чему это приводит, когда э, работают разные бригады на объекте? К тому, что э, получается у нас несогласованность в действиях и потом приходится переделать какие проблемы у нас здесь то бишь вот видим полотенчик у нас висит перепаем, перенесен на стенку здесь у нас будет стоять ванна ванна у нас метра семьдесят, стена у нас 2,14 вот соответственно 44 сантиметра заказчик хочет, чтобы сделали ниши то бишь соберется конструкция из гипсокартона сделается ниша, которая в последующем будет облицована у нас плиткой поскольку ниша у нас будет выходить за стену, к чему это приведет что американочка наша, она зашьется. Вот. и в дальнейшем, если нужно будет допустим, если она протечет американочка вот, то не будет возможности выкрутить ее из стены а это не есть хорошо вот. поэтому что мы сейчас будем делать мы обрежем полотенчик и удлиним трубу, вот, для того, чтобы американочка у нас была в другой стене вот, соответственно, если вдруг что-то у нас произойдет, то тогда у нас будет возможность выкрутить ее свободно и заменить. Э -э, о чем говорить, что всегда нанимайте э -э, бригады, которые выполняют весь комплекс работ, для того, чтобы вот, не было таких вот несогласованностей и переделок. Я уже не один раз с этим сталкивался, вот, э -э, что люди вначале нанимают, допустим, электриков, потом сантехнику, потом плиточника, потом, э -э, допустим, те же потолки из гипсокартона либо натяжные и э -э не было такого, чтобы на каком-то этапе у людей не было проблем. Почему? Потому что несогласованность. То есть, э, сантехники пришли, они как бы им все равно, как бы что там будет дальше. У людей, которые оказывают весь комплекс услуг, либо хотя бы работать сообща, пускай это будет отдельный сантехник, но он знает вот этого вот плиточника, вот и так далее, вот чтобы они между собой все согласовали и тогда у вас получится качественное. Вот данное видео будет полезным для заказчиков. Вот потом кому понравилось видео ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.